Трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника, на который надеты две катушки с проволочными обмотками. Первичная обмотка присоединяется к источнику переменного напряжения. Вторичная обмотка присоединяется к потребителям электроэнергии. Переменный ток в первичной обмотке создает переменное магнитное поле внутри сердечника. Переменное магнитное поле пронизывает вторичную обмотку. И создает на ее концах переменное напряжение.